Приветствую всех и мы продолжаем работать с инвентарем и в этом уроке мы сделаем экипировку, точнее снятие с экипировки в дроп, то есть с экипировки сразу выбросим предмет. И хотел бы попросить, напишите в комментарии свое мнение по поводу того, стоит ли продолжать эту серию уроков, поскольку просмотров довольно-таки мало на этой серии. И, в принципе, я бы мог потратить это время на какую-нибудь другую подачу информации, вместо того, чтобы делать как бы то, что зрителям в принципе не нужно. Поскольку в прошлом уроке мы сделали это выбрасывание из инвентаря, поэтому нам нужно сделать из экипировки. Во-первых, давайте посмотрим, поскольку у нас здесь в пайлоут записывается self, что мы достаем из этого до такого, чего, собственно, нет в drag-виджете. Это нам нужно перейти в инвентарь слот и в on-drop, где мы делаем каст на UI-equipment-slot. И я хочу посмотреть, для чего мы так это сделали. Здесь у нас item Object, И, В принципе, происходит все то же самое. Mm -hmm. Я, кажется, понял, почему мы так сделали. А мы сделали именно из-за вот этого функционала. Поскольку мы определяем по слоту типу индекс... Здесь же мы берем просто слот индекс. А в случае, если мы будем использовать только один лишь драг слот, то тогда нам нужна какая-то переменная, скорее всего, которая будет отвечать за то слот экипировки ли мы передвигаем, или же мы передвигаем слот нашего инвентаря, для того, чтобы разделить вот эту вот логику и в принципе я думаю что мы можем сделать здесь упрощенный вариант для того чтобы не делать каст то есть я думаю что одна булевая переменная будет дешевле чем каждый раз делать каст поскольку каст когда он делается он сохраняет информацию которую он сделал а, так мы можем использовать только один каст и булевую переменную в нем давайте это сделаем нам нужен драк драк слот виджет инвентарь драк слот здесь давайте сделаем из инвентарь слот Instance Editable Exposed on Spawn для того, чтобы мы могли изменять это при спавне. Тутутум. Uh, так. инвентарь слот Давайте посмотрим это в Equipment Slot и Create Drag refresh но здесь оставляем false то что это не инвентарь слот, слот в инвентарь слоте он драк detected, также делаем refresh нот и ставим галочку то что это из инвентарь слот после чего мы вернемся в инвентарь слот, он дроп и достанем get из инвентари слот. Ставим branch. И если true, то мы, собственно, будем работать с инвентарем. Давайте сразу это проверим, чтобы у нас булевая переменного показывала тот результат, который нам нужен. У нас все передвигается, все в порядке. Да? Если я экипирую, в принципе, все работает с болевой переменной. Это уже хорошо. Следующее, что нам нужно сделать, это при дропе он дроп и Драк слот. Здесь в принципе нас не интересует. А здесь интересует, то есть каст fail, cast fail, equipment slot, он drug detected, drug слот pilot, мы также запишем наш drug слот Давайте посмотрим. Сейчас у нас Получается, не должно экипироваться. Точнее, не должно сниматься. да Мы перетаскиваем, у нас не снимается. И давайте подключим нашу информацию из инвентаря слота. На фолс мы пойдем в UnEquip. Функционал. Единственное, что да, мы здесь должны идти в пустой слот, поэтому мы должны перемещать экипировку только в пустой слот, снимать. Здесь мы это все уберем. Пока что отодвинем, в случае если у нас это не будет работать. И здесь нам нужен... В принципе нам нужен этот функционал давайте здесь сделаем вот так и скопируем это и вставим сюда нам нужно здесь поменять item object и также нам этот item object нужно поместить сюда Лишние пины здесь слот Type, слот а, Type, слот Type, слот Type мы берем из эквипмента. Мы не можем его взять из инвентаре слота, поэтому нам понадобится дополнительная переменная. Поэтому мальчик сюда подключим сразу дополнительная переменная в вв в да слоте которая будет отвечать за такой слот это у нас equipment, equipment слот также делаем Instance Editable Expose on Spawn и в Equipment Slot делаем Refresh notes и указываем здесь Self. То есть просто передадим ссылку вместо того, чтобы делать каст. Так, теперь нам нужно вернуться в инвентарь слот, из инвентаря слота достать get slot. и, собственно, подать его к слот type, к типу слота. Из equipment мы его уже можем доставать. Так, и что у нас еще не подключено? Temp item item item объекту. И этот item object у нас является объектом для обновления из из equipment слота. Собственно. Так, compile, save ошибок нет. Вроде бы все подключили. Ну, давайте Проверять. Экипируем. Снимаем. Экипируем. Снимаем. Между собой. Туда-сюда. Экипируем. Экипируем. У нас меняется. Снимаем. Выходим. Одеваем. Выходим. Открываем. Все у нас работает. Ошибок нет. Прекрасно. Значит, это мы можем удалить. Теперь мы используем один каст. Uh, UI Inventory Drag slot. И в таком случае давайте перейдем в дроп-зону. Драк слот у нас. И, собственно, собственно, у нас здесь слот инвентарь Ссылка на слот инвентаря. <смех> Дело в том, что мы ссылаемся на инвентарь, хотя у нас айтем object reference давайте здесь сошлемся на self, который будет являться драк трак слот и инвентарь драк слот собственно Из UI Inventory Drag слота мы уже можем получить, давайте возьмем слот get слот, из него мы получим из инвентари Get из Inventory слот. инвентарь слот и на индекс мы сделаем select который будет нам переключать в зависимости от того какой это слот поскольку у нас разные типы индексов в экипировке у нас используется enumeration, а в слотах у нас просто integer значение. Дальше, что нам нужно взять, это get. Нам нужен сам слот. Давайте мы здесь все-таки сделаем branch. Поскольку у нас здесь таргет слота здесь мы сделаем иди сюда делаем branch в случае если это инвентарь слот нам нужно взять get инвентарь слот и взять его индекс get слот индекс. Давайте поместим его где-то сюда и из инвентари слота обновить item object в случае если это не inventory слот давайте здесь как нибудь покомпактнее сделаем чтобы не запутаться если это не инвентари слот тогда нам нужно также сэттор элемент давайте сделаем так не сильно критично также мы запишем item также запишем item возьмем из слота Equipment, getEquipmentSlot. Возьмем getSlotType. Единственное, что здесь у нас не инвентарь. Здесь у нас должна быть экипировка. EquipmentSlots. Ставим экипировку и наш индекс. Берем getInt. Точнее нам нужен toInt. Конвертируем э, наши типы слотов в Vintager и подключаем к индексу. После чего мы из слота возьмем set object item. Так нам нужно это делать компактно, поэтому мы это будем переводить наверх. Item. и, собственно, айтем у нас будет наш созданный пустой айтем. Ну, в случае, если он пустой, да, у нас там уже в байдах проиграется своя логика, которую мы разбирали на предыдущих уроках. Так, вот такой вот получился страшный дроп. Теперь мы можем это все проверить. Так, у нас в дроп зоне здесь будет ошибочка, поскольку мы здесь немножко все меняем. И у нас должен быть инвентарь драк слот в слоте. Так, у нас в драк слоте есть плеер. Плеера у нас нету. Ну ладно, будем брать плеера из слота. Хотя я не уверен, что у нас в эквипенте. Если у нас в эквипенте ссылка на плеера. Да, в equipment тоже есть ссылка на плеера. Мы берем ссылку. Нам нужно сделать здесь референс на персонажа делаем cast to player BP поскольку мы если будем брать из инвентаря при снятии экипировки ссылку на персонажа мы можем просто банально ее не получить поэтому player owning player pawn cast на персонажа и Делаем promove to variable. И в ondrope мы это все удаляем. И достаем ссылку на персонажа. Так. Compile save. Ну и, собственно, давайте проверять. Давайте возьмем штаны и выбросим их. Ну, вот, собственно, у нас дроп работает теперь давайте оденем и выбросим так у нас собственно выбросилось но у нас не убрался меш поэтому нам в дропайтами помимо этого всего нужна функция такой слот mm, нет нету функция она куй она нам нужно вызвать функцию она в дроп для того чтобы это все у нас снялось Так, и вызовем мы ее здесь. На экипировке AnaQuip. Uh, item to Anaquip мы должны подать язык эквепн слота наш айтем get item object подключаем давайте посмотрим чтобы у нас здесь все было правильно так это мы записываем нам нужно это сделать перед перед перезаписью переменной Поскольку писал переменную, мы уже получим совершенно другие данные. И поэтому нам нужно сначала снять экипировку. Снять экипировку по item object, который находится непосредственно в equipment слоте. И после чего мы обновим собственно там информацию. Экипируем, снимаем. У нас собственно предмет, вот он. Снова экипируем, можем поперемещать, снять туда-сюда, открыть-закрыть, как бы все работает. Выбросили, одели. Все одели. Шлем, броня. Все нормально. Что-нибудь снять, что-нибудь выбросить и выйти. Ошибок нет. Ошибок нет, все работает, значит у нас все хорошо. И уже в следующем уроке мы приступим к использованию предметов в инвентаре. И, собственно, их экипировка по двойному клику, использование по двойному клику и тому подобное. Поэтому всем спасибо за просмотр. Если вы не подписаны на канал, подписывайтесь, ставьте лайки. Если у вас есть желание поддержать канал, ссылочки все в описании. Всем спасибо за просмотр и всем пока.